Может быть, да, Графтон был. Итак, у нас получается Сложный безумец, Хезер Картер, э микрофон, паранобальное явление, затушить свечу. И все такое. Я занят был. Я помогал своему другу разгрузить пакеты тяжелые. У меня вот ноги болят. Рез болит. Стоп, я что за карту включил? А, Все, мы зашли Да, попробуй на не Может быть реально придется У меня вообще-то много друзей Нифига себе Не, вы слышите? Что там пишет? Откуда у тебя друзья? Нормально Я вообще-то человек компанейский Со всеми дружу Всем помогаю Ужас какой. Сплошной буллинг. О, нычка есть. Отлично. У нас есть нычка, но мы не знаем, что это за комната. Пока что. Точнее, я не слышу никаких взаимодействий, которые происходят в комнатах. И. И все. Ну ладно, допустим, нам бы одну уличку бы, одну хотя бы, маленькую. Я всем помогаю. Нина, расскажи, как я тебе помогаю. Пусть Саша знает, как я благотворительностью занимаюсь. Ну. Благотворительность не Нини, а в целом. Ну, Нини тоже помогаю. Вагон разгрузи, да? О, что я делаю? О. А, это я тут стукнул. Он на кухне? Здравствуйте, бабуля. Бабуль! Ой. Бабуль! Не страшно. Ты молодой? Ты молодой? Ты молодой? Ты молодой? А что и что и что и что и что и что и что? А финансовая поддержка это фигня. Расскажи, как я тебе еще помогаю. Самое главное наше это. <звы> а он у нас здесь что ли, блин? Так, ладно. Уго, а что это был за швырок такой? Ты что? Полтергейст! Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Ты старый. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой? Да блин. В кнопках уже путаюсь. Так, ну вот здесь, ладно, подозбегу еще за каким-нибудь шмоточку. Ну, он вроде не оставляет, ни следов, ничего. Поэтому. Морой бы мне ответил по рации. Поэтому не факт, что это морой. Мюрей. Нет, есть мюлинг. Есть призрак мюлинг. Но это не морой. Ну, я думаю. Так, ладно, берем вот это, вот это. И она себя показала. Может быть, получится ее сфоткать. Вообще бы я бахнул бы одну таблеточку. Так, чисто. Чтобы успокоиться. И мы сейчас пойдем проверим его на... Просто он комнату меняет. Мне бы желательно, чтобы он в этой комнате быстро все дела свои сделал. Там расписался. Туда-сюда. Вот опять стукнул в окно. Ам... Стукнул в окно. Ничего нету. А где у меня... А вот она. Но ничего нету ну ладно что мы сейчас делаем мы сейчас все выключаем свет везде да деньги да выключаем свет И идем понаблюдаем из машины что там происходит у нас Какая камера неудачно стоит. Не, ну красиво, да? Красиво, красиво. Ну, камера неудачно стоит на самом деле. О! Лазерный проектор. Отлично. Отлично. Отлично. М -м -м. Дальше. В принципе, проверочки мы сейчас сделаем. На Миража проверку мы сейчас сразу сделаем. Пантома. Мы могли сделать тогда проверку Когда он появлялся Поэтому мы сейчас проверим его на миража Проверка на миража очень простая Просто Дядь Ты чё, блин? А чё? А все? а ничего А чё случилось? А что происходит? Ты чё, меня кошмарить собираешься сейчас здесь? Наступай, соль, быстро а, Соль Потик я где-то здесь скинул Что, упал на пол? А, да Это не Не ми... Не мираж Как пропал кипер Это не мираж это не горе А, не, подождите, стоп. Мне надо же, наверное, в этой комнате находиться. Так, ладно, пробеги еще раз. тун тун Сейчас тебе сфоткую. Три, два, один. Я... Но если у тебя пропал, значит у меня тоже пропал. Но все, не делаешь, Бэр. Хм. Hmm. А, подождите, это не горе потому что мы же горем может, только через. Исчез! Исчез! Эээ, снимет! Исчез! Это фантом! Ладно! В сторону эмоций. Хм. Hmm. Я это фоткал? А кость... Кость, кость... Так, ладно, мы если что... О, господи, бежим в гараж. Если что, мы бежим в гараж. А, но он вроде исчез. Блин, там темно еще было. Но на фотке же его нету, да? Хотя нет, как будто есть очертание как будто. Вот это вот такое очертание, Да. Ой, сложно-сложно. Так, Банжуху... А. а, ну это не Диоген. У него рация. Да я бы меня съел. Юкай. Кстати, Юкай будет близ... злиться, когда буду разговаривать в его комнате. Вот я разговариваю. Скажи-ка... Это не Фантом. Йокай. Но это, возможно, Юкай. Смотрите, как я сфоткал четко. Вообще бабуля стоит такая... А, ладно это получается у нас не фантом оба на охота так нам надо послушать шаги Так, сейчас мы выйдем, посмотри, посмотрю Но, короче Шаги были не быстрые Шаги были обычные Это не райзю Не горю Банша, мы только Микрофону можно попробовать проверить Юкай. Ну, короче, когда я зашел, начал разговаривать, он сразу такой начал злиться. Может быть это Юкай? Проверочку на Андрео сделать. Ой, на Андрео. А, подожди, нет. А все, больше проверок никаких не будет. Короче, сейчас мне надо включить везде. С... Нет. Все, сейчас, все, все, отмена, всего, все, все, всего отмена. А сейчас, короче, я просто выпью таблетки. И.. Ага. И попробую. Поставить ему свечки там. Если он еще там, конечно. Поставлю свечки. И если это. А зачем? А зачем я свечки, кстати, у меня нуре нету. Все, короче. Всем отбой. Всем пока. Так, ну ладно, попробуй с ним поговорить в этой комнате, просто постоять. Вот он до сих пор в этой комнате, я с ним разговариваю. Но очень странно, что он не меняет комнату. Но мы видели в живую, поэтому... А, вот, он убежал уже. А я только романтику сделал, тут свечку поставил. Все дела, он не хочет разговаривать. Ну, ладно. А он куда-то ушел. Ага, послушаем, сейчас попробуем тогда на Баншуху. Баншуху, сейчас мы везде свет включим. Может быть, Банша нам расскажет своим уникальным голосом, что это она... Вторая проверка на банше есть, что она гуляет по всему дому. Как сейчас, например, она открыла где-то дверь. Это тоже может быть вполне себе банше. Сейчас микрофон, надеюсь, у нас не намокнет. Блин, так, такая детализация микрофона прикольная. Так, ну Давай. А что, 0,4? то что? А, кстати, каким я... Так. Он прошептал. Свечу, я думаю, он затушит. Он от меня сбежал. Не хочется мной разговаривать. Но он ушел, похоже, в гараж. Блин, я вот эти проверки не знаю, как делать. На Юре, на Банш, на Юкая. Юкай просто агрится. Эй, ты здесь? Дай нам знак. Так. Прошла. Это что, мюлинг? Нет, не мюлинг. опять ушел блин, может это а банш? ну, не похоже на банш ну, точнее там... Шанс же выпадения этой улики очень маленький Мне вообще один раз За всю жизнь выпадала всего лишь Я попробую сейчас сделать э... Ой Нельзя поставить, а можно Попробую сейчас сделать проверочку вот такую То есть банши просто Ко мне придет и уйдет Ну по логике должно так Должно это так сработать Сейчас все подготовлю Итак, э -э ну все, мы там поисключали половину. Юрку, я не знаю, как проверить. Попробуем проверить баншуху. Вот, я сижу здесь. Придешь? Явись ко мне. Так, в этот раз мы бежим в детскую комнату. Кстати, надо свет включить, я думаю бежим ну, как как, как и какие еще у тони я не знаю вообще как она не дышала на меня юкай Банш. юкай не агрится дай нам знак иди ко мне покажи себя Может он здесь на кухне также сидит? Но он поменял комнату. Но в принципе это плевать в целом. Что он поменял комнату? Так, ладно. Э... Что? А это кухня. Я не знаю, кто это. Кто это может быть? Банш, банш, банш. Ну, наверное, больше нет. Я тоже как, -то, наверное. Очень сложные призраки. Ладно, он там на кухне пойду просто буду болтать безостановочно. Эй, Диджей, как дела, призрак, рассказывай, что тут нового у тебя, как у тебя вообще жизнь, ноль фотографий. Хочешь сфоткаемся, не хочешь? Ну ладно. А ты ушел? А нет, не ушел. Ну вот сейчас у нее на голос, в принципе. Может быть, это, это не Юкай А кто это может быть? У -у -у. Где ты картошку тут спрятал? Вот она <толкнул> О -о -о. <толкнул> О -о -о. Она пойдет Будет тоже хокать? Да Прикол, да? Прикол, конечно Так чем я вообще занимаюсь? Мне нужно найти призрака Аж делаю Хо-хо-хо-хо а, Ладно, это не ее кай Потому что он вообще перестал взаимодействовать У меня есть подозрение что-то баньше. Потому что она ходила по разным комнатам, но Блин, пачка вообще Противная, ну вот вообще непонятно Юрей Они Банш Юрей Они Банш Так, Нина Где я написал? Вот видите, он ходит по всем комнатам Почему то не может быть Банш? Или он поменял комнату? Нет, ну здесь ну, Блин, мне кажется Банш Ходит, меняет комнаты Поющие гост ивенты кстати, были если это к этому относится. Что еще? Да и все. Ладно. Мы, наверное, поедем с Баншухой. Я не знаю. ну я даже, даже если я не смогу определить никого. Ладно, поехали. С Баншухой все-таки поедем. Это баншо у нас получается. Менять на свое мнение не буду, хоть и мне кажется, что какой-нибудь Йокай все-таки. Что вот То, что гуляет по всем комнатам. Юрей, ну блин, короче, Юрей это вообще для меня призрак неизвестности. Я не знаю, как с ним работать. Как с ним работать? Как вот я на работе? Да, да и поработать Юрей! Какой получился ролик у нас?